итак всем привет еще раз показываю дизайн эффект мрамора аэрографом я приготовила белый типс и мне понадобятся краски 081 барби это розовая пастель 10 цвет хвойный зеленый и конечно же белый цвет снежный белый 001 цвет Я работаю аэрографом компании ТНТ, модель 135. Сопло у меня 0,2 мм размер, игла соответственно. Первую красочку, которую беру для дизайна, это розовая пастель. Начинаю со светлого более цвета и хаотично напыляю пятнышки и полосочки на ноготок. Нет какого-то четкого рисунка, где-то более сочно, где-то уходя вообще в легкое напыление. Далее беру хвойный зеленый цвет и уже более темные пятнышки буду распылять как на розовый цвет, так и самостоятельно зелеными островками. Вот как у меня получается. Заметьте, в сочетании с розовым получается очень интересный оттенок. Приобрести краски вы можете по адресу сайта, который сейчас вы видите на экране. Краски высшего качества гипоаллергенные. Далее мне понадобится для дизайна сеточка. Возможно, у вас такая есть крайнем случае мы также продаем и наборы сеток и данная сетка также есть в нашем наборе белой краской белый снежный я напыляю сверху но не полностью на ноготок а выборочно какие-то участки оставляю немного более прозрачными какие-то высветляю сильнее сейчас увидите что получится снимаем и так мы получили такой эффект мрамора. полупрозрачный такой дизайн прожилки цветные, которые проглядывают сквозь туман. Посмотрите на фотографии уже несколько вариантов я сделала несколько в других цветовых вариациях. Итак, серый с черным, голубой цвет сочетался с зеленым, розовый с фиолетовым. Вы можете пробовать какие-то другие варианты. Обязательно делитесь в комментариях. Расскажите, как у вас получилось и понравился ли дизайн. Было ли так просто и легко, как я об этом рассказываю. Всем пока. До новых дизайнов. Помним лучшая благодарность. Это поднятый пальчик вверх и ваша подписка. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео в своей ленте.